увидеть фокус вдох. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. видите как правая дышит а левая не дышит выдох а теперь внимание фокус Всем. Теперь дышит с двух сторон. Хотите узнать, как это получилось? Смотрите видео дальше. Что я предполагаю? Проблема э, дыхания слева, возможно, связана с не раскрытием левого легкого. Также может быть проблема диафрагмальная. Давайте пройдем через орган. Почему с лева легкое не может надуться? То есть у меня картинка такая: правая дышит, сторона, левая не дышит. Возьмем по ассоциации проблемы, то есть с легким связаны дельтовидные мышцы. Как пример, тестирую среднюю дельтовидную мышцу. Держу руку, так, Дальний вверх рукой, вверх, вверх, вверх, вверх. у нас отсутствует. Чтобы подтвердить, что это органная проблема, нужно доказать, что мышцы с двух сторон не работают. Если проблема односторонняя, это не считается органной проблемой. То есть еще раз, если легкая в проблеме, у меня должны две бегты дать слабость. Держим руку. Да, верю. Они показывают слабость. А что может быть связано с этой проблемой? То есть у меня сейчас проблема в легком имеется как таковая. Давайте проверим, что может усилить дельты и тем самым я подтвержу, что может усилить легкое. По ассоциации проблем подвывиха у нас первые на пути это третий грудной позвонок. Поэтому я отсчитываю. Седьмой шейник, первый грудной, второй грудной, третий грудной, третий грудной позвонок и просто его смещаю. Сначала в одну сторону у меня получается справа налево. И тестирую любую из дельт доступных. Давим вверх. Снижение тонуса. Теперь я тестирую в правую сторону. Держим руку. Давим вверх. То есть ничего не получаю я. То есть у меня третий грудной позвонок, как ассоциация для дельтовидных мышц, не включает дыль. Соответственно, легкое я не забышу. Идем дальше. грудно -поясничный переход. Это Т12-Л1. Ориентировочно, чтобы понять, где он находится, это можно по краю нижних ребер. Ориентировочно здесь. Либо по краю Нижняя трапеция. трапеции. Чтобы понять, где нижняя трапеция, мы можем попросить просто пациента руку развернуть и удерживать ее в этом положении. То есть трапеция у нас обозначится, вот она идет. Таким образом, крепление ее будет к 12 грудному позвонку. Здесь и у нас как раз таки грудопоясничный переход. Здесь возможна фиксация позвонков друг к другу. И если они фиксированы, дельты у меня не будут работать. Что мы делаем? Мы можем либо механически пальцами обозначить для фасции, что им нужно расфиксироваться, либо просто попросим наклонить голову вниз и наклониться ниже. Как Откругляйте спину, просто растянуть эту область, насколько пациент допустит. Подрастянули, уходим в положение стартовое, снова тестируем дельту. Теперь уже другую. Дай вверх. Ничего не получается. Далее. Попробуем использовать э, энергию меридиана. Бывают проблемы в дельтах из-за неработающего меридиана. Но так как это у нас легкое, значит пробуем меридиан легкого. Одна из точек меридиана легкого на грудной клетке, ближе всего доступная, она находится ориентируясь у верхушки легкого. Примерно, если брать ключицу, то есть она где-то здесь находится. У наружного края ключицы у акромиального конца ключицы. Просто давим на нее, провоцируем меридиан и снова тестируем дельты. Держи руку. Давим вверх. Усиление с одной стороны. Пробуем с другой стороны. Давим вверх. Усиление происходит с другой стороны. Попробуем тот же меридиан. Справа находим окромяный конец ключицы. Стимулируем его. Далее Нет, тонуса здесь не наблюдается. То есть этот меридиан усиливает две дельты. Это надо перепроверить на приоритетность. То есть если лечение здесь у нас не приоритетное, будем искать дальше. То есть я снова стимулирую этот меридиан. И по классике кинезиологии правой рукой по левой височной кости три круга делаю стимуляцию. И снова тестирую дельту. Веркаем. Замечательный тонус. Держит здесь. Веркаем. замечательно. А теперь проверим дыхание. То есть, если я сейчас надавлю сюда и посмотрю, как у нас делает вдох. Парсиат глубокий вдох. Задышал. Выдох. На видео вы сейчас увидели один из способов коррекции и восстановления любой проблемы, которую вы можете встретить. На видео представлен способ коррекции именно неспособности левой грудной клетки сделать вдох. То же самое вы можете делать по боли, то же самое вы можете исправлять жогу голодные боли, головокружение и так далее. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии внизу, с удовольствием отвечу.